Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, в эфире программы «Жизнь и бизнес, основанные на ценностях», сегодня мы поговорим вообще про тему человека и искусственного интеллекта. Вообще тема, казалось бы, необычная, и спикер у нас прекрасный, необычный, Владимир Пирожков. Владимир, доброе утро. Здравствуйте. Да, Мы не успели с тобой обсудить, как тебя красиво представить, давай ты сам тогда уже, как тебе больше нравится? Я промышленный дизайнер и, ну, наверное, это моя официальная должность, директор Центра промышленного прототипирования высокой сложности. Круто. Это. Я был в Черногории. Очень красиво. Слушай, да, с последней нашей встречи пошло, наверное, лет 5. И мы тогда рассказывали, ну, тогда было все красиво, тогда ты вот только-только фактически вернулся из зарубежных своих там таких вояжей, вот ты был такой воодушевленный, эмоциональный, позитивный. Что за это время удалось? Помимо вот, вот успехов, есть что-то, что действительно удалось создать? Вот этот вот центр, это, это результат вот этой работы? — Давай так, сначала, ну, в общем, есть мечта, О. всегда у людей есть мечта какая-то, и моя мечта — это переход из плоского транспорта в объемный транспорт, передвижение не только в плоскости, как мы сейчас любим, но и в пространстве, и во времени, так как ни странно это звучит. Я транспортник изначально, и я был автодизайнером, дизайнером автомобилей на Западе в хороших компаниях. Когда я вернулся в Россию, э, я понял, что плоский транспорт здесь, ну, скажем так, не, не совсем целесообразен, если хочешь сказать. Расстояние? Расстояние. Масштабы. Да, да, и количество людей не такое большое, поэтому лучше передвигаться в объеме. Вот, а Поэтому я начал работу над кон проектом конвертоплана для передвижения пространства, старт из точки и финиш в точке, то есть чтобы не было инфраструктуры аэродронной. И когда у нас не очень получилось, то вот тут как раз я канализировал свое расстройство в создание такого уникального центра прототипирования, прототипирования. высокой сложности. Прототипирование ⁇ это значит создание прототипов любых устройств. Первое, да, первое изделие функциональное из будущего, то, чего не может быть. Слушай, вообще, вот и тема-то наша сегодня будущее, и э, для меня, как для человека, который сейчас много работает с компанией, в том числе стратегические сессии у нас он скоро будет, заглянуть в будущее, это вот прям вообще какая-то магия какая-то. Да край. Как вот, пока вот мы тут начали, для разогрева немного, вот если человек, про себя, да, вот мы же вот попытаемся в, при, при, в применении к человеку, Но если человек захочет немного заглянуть в свое будущее, есть какие-то, ну, не формулы. Да, есть какие-то практики, там, не знаю, креативное мышление, что-то такое, что помогает разогнать, а потом что-то увидеть. Есть это наработанные системы, ну, вообще-то, это называется футурология, да, но У -у -у. она, как бы многие относятся скептически к этой науке, но дело в том, что на Западе это давно устоявшаяся практика. Перед тем, как, например, вы инвестируете в строительство завода Toyota в Санкт-Петербурге. Вам нужно понять, какую модель автомобиля там производить. Вы вкладываете там порядка 300 миллионов долларов или больше. Соответственно, вам нужно понять, что будет на этой территории через 20, 30, 50 лет. То есть как... какими машинами? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. подожди, не машины. Машины вообще ни при чем. Какая будет религия а -а -а. для начала, да, потом какие будут дети. Дороги, бензины, дороги, какие бензины, будут? какие будут деньги, будут ли деньги вообще? Будет ли война на этой территории? А может быть, здесь будет прекрасная, далекая не будь ко мне жестоко, да, и так далее. Поэтому э, это система аналитики, которые определенные агентства занимаются такими исследованиями. Я в свое время тоже этим занимался на Toyota, и я там работал дизайнером интерьеров. Мне нужно было знать, какие будут цвета, какие будут материалы. Через 50 лет, не через 3, а через 50. Соответственно, ну, скажем так, с тех пор прошло 20 лет, и только через 30 лет будут те вещи которые мы закладывали там. как ты заглядывал в будущее тогда? но это особые особые принимали методики. какие особ есть? есть методики да есть методики это но ну, не, не шары да там а энергетические это цифры это скажем так экономические прогнозы это то, как будет развиваться банковская система и так далее. То есть, это аналитика. Это цифры это, это цифры, это не магия. Нет, не магия, это цифры, это математика, по большому счету. Я знаком с Игорем Рыбаковым, и он рассказал мне свой. Он говорит, слушай, я когда себе что-то хочу припланировать, я как бы выбираю какое-то условно тихое место, вот эта методика такая, и просто закрываю глаза и представляю максимально фантастическую картину. И пытаюсь там себя как-то вот, ну, поощущать, вот там, почувствовать себя там как-то, и потом как-то заземляюсь там и смотрю, а вот то, что меня окружает, ну, вообще в моей жизни как-то может появиться, и пытаюсь планировать не от того, что у меня сейчас есть, и прийти туда, а наоборот оттуда прийти сюда. И ты знаешь, говорит, иногда, говорит, вот получается, не всегда, но вот бывают такие моменты озарения. это правильно, скажем так, правильный путь до такой дао если хочешь да по восточному но это практиковаться надо да это да? надо практиковаться во первых во вторых из будущего приходить в настоящее это очень полезно потому что мы не представляем мы не представляем насколько все изменится и наше ощущение того что вот сегодня так как я хочу да а вот завтра например изменится курс доллара резко да и Ку -ку. И все и все да, наши сбережения полетят, как это часто бывает. Было не вот, поэтому таких э, черных лебедей может быть очень много. И вообще целая очередь. Коронавирус, обе... вот он, пожалуйста. Да, коронавирус, да? пожалуйста. У да, меня, ты... друзья, логистическая компания в два раза срезались обороты. Вот они сидят, черный лебедь. Все, да, и не один, да. Таких да. будет много. Поэтому чем дальше мы идем в э, очень стремительное... Мы, знаете, вообще в хорошее время живем. Потому что мы видели Советский Союз. Э, я родом вообще из СССР, так, так мощно, да, скажем так. Потом я эмигрировал, потом я вернулся, и сейчас я смотрю вокруг и думаю, ух ты, чего только мы не видели в своей жизни. Вот. Лишь бы войны, как говорится, не было. А дальше начнутся изменения очень резкие из-за технологических прорывов, которые сейчас будут. А технологические прорывы связаны в основном с квантовыми технологиями, да, и вычисления будут гораздо более быстрые. А раз они будут гораздо более быстрые, то мы придем к очень удивительным результатам гораздо быстрее, чем мы ожидаем сейчас. То есть вот эти прогнозы, там, 7, когда там что-то, помнишь этого Google, фамилия его выскочила, из, который прогнозирует их будущее, в, что он там говорит, что через 25 лет, через 75 лет Быстрее есть, все. Все будет гораздо да, быстрее. Да, И вот этим драйвером искус... сможет стать искусственный интеллект. Обязательно, причем он, понимаете, какая штука, мы не подозреваем, насколько это мощный рывок будет. Это будет ну, переход в другое измерение, это как раз вот помнишь, ты тогда еще показывал на первой нашей встрече, что такое технологическое изменение, да? Да, то есть, когда инновация ты, да, мощнейшая, то да. есть, у нас сейчас, ну грубо говоря, там двигатель внутреннего сгорания такой же, как 200 лет назад, ну сто да. лет назад. Да, да. То есть, а сейчас будет новое что-то. То есть, вот а будет совсем другое, и самое интересное, что это будет где-то в сорок пятом году планируется, так, но это планируется сейчас. Нет, нет, нет, это планируется только сейчас, а скорее всего это будет раньше. Соответственно, мы это увидим, а наши дети будут в этом купаться. И не факт, что это будет приятное купание. Есть риски, очень много, но есть и, ну, скажем так, есть добро и зло. Надо ли как-то к этому готовиться? Я думаю, что вряд ли мы сможем это сделать. Это будет переход, качественный переход на другой уровень. Я думаю, что очень много будет неготовности, растерянности и паники, но э, есть и хорошие новости. Дело в том, что э, дети, которые сейчас учатся в школах, э, им не придется, например, э, пользоваться изучением своего языка. Предположим, они сейчас время тратят на изучение китайского языка, да. сейчас это mm -hmm. модно, и все родители платят деньги там, репетиторам и так далее. Но о, есть подозрение, что это не пригодится. То есть устранится языковой барьер быстро. Да, это будет решение вавилонского вопроса, скажем так. Но мы уже создаем приборы, которые, ну скажем так, при наличии которого вам не нужно знать языки. Вы просто скажете, можете подумать в Китае, вам подумают обратно. Эти приборы уже существуют. А дальше интересная вещь какая. Скорее всего, вам нужно будет общаться не с человеком, а с кибером. И общение с кибером, вот э, будущее наших детей. Почему? Потому что э, цифровые технологии, они настолько быстро влетают в нашу жизнь. И общение с машиной, э, скажем так, с умной машиной, и скорее всего с элементами искусственного интеллекта, это уже наша реальность. Сирия Алиса, это цветочки, да? Сирия Алиса, это только, скажем так, переводчики. Ага. Это переводчики, э, э, мозг. Это другое будет. И вот как раз э, подключение к этому мозгу, прямое подключение к этому искусственному мозгу будет вашим индикатором перехода в элиту э, любой страны. Получается, что если будут технологии, заменяющие долгий процесс научения, да. Да, то тогда действительно мы сможем сделать что-то гораздо больше. Ведь мы только 10 лет в школе изучаем вот эти фундаментальные базовые вещи, 5 лет в институте и так далее. Проблема так далее. человека, что мы очень медленно обучаемая система. Например, ну скажем, компьютер постоянно апдейтится там, со скоростью, там, за три секунды он апдейтит, например, себя полностью. ПО обновляется онлайн, как говорится. Это да, вот ты знаешь, я вспоминаю себя буквально в неделю назад, я провел там, знаешь, для руководителей одного из банков курс по менеджменту. И они говорят, слушайте, ну это все такое простое, мы же все это знали. Я говорю, знать и делать, две разные вещи. Uh -huh. А вот когда мы попробовали, сделали, вот это и есть процесс обучения, внедрения в практику. Есть То еще есть... очень важный момент, дело в том, что вы, наверное, замечали, вот, ну, например, мне там определенное количество лет, да, неважно сколько. Когда я был молодой, и у меня, ну, скажем так, я на своей дочке сейчас это вижу, когда у нее сознание совершенно чистое, и вот туда закладываются любые мультики там, или какая-нибудь сказка, она это все дело как бы как губка впитывает. До какого-то момента наш мозг впитывает информацию, и мы учимся. А дальше мы это обучение, ну, скажем так, имплементируем в жизнь. Uh -huh. И в какой-то момент наша флешка, если хотите, Заполнение. заканчивается. Uh -huh. Да, за заполняется. Вот у вас есть там 100 терабайт памяти, предположим. Вы ее заполнили всяким спамом, типа э, «История Коммунистической партии Советского Союза». Ну, сейчас уже не актуально. Но, а тогда мы учили ее. Но я-то помню все пленумы ЦК КПСС. На тот момент моя губка заполнилась вот, эти, вот этой информацией. Я бы сейчас хотел эти терабайты потратить, например, на счистить обучение. Восприятия. Счистить и на обучение цифровым технологиям и общение с кибером. Но у меня уже не получается. И у нас нет этой возможности. Реально? Мы назад пока не можем вернуть нашу биологическую. Технологию, скажем так, обновления памяти. То есть, как вам обновить память? Чтобы вы все забыли и заново начали учиться, но тогда уже ну, не, не те процессы. Это уже ты будешь не то, ты не, будешь химически другим. Химически не те процессы, да, ты будешь другим. Да. Ты С, будешь, это да. называется, пере, ну, скажем так, это обнуление, обнуление личности. личности. да. Поэтому получается какая штука, что то, что они сейчас себе возьмут на флешку, это будет их багаж на следующие там, ну 50 лет, пока они не пойдут к докторам, скажем так. Да, вот. или, или на 100, в зависимости от того, сколько они будут жить. Соответственно, сейчас ситуация такая, что компьютеры гораздо более мощные становятся, чем мы. А это значит, что обновление ПО у нас все равно, время на обучение уходит. Можно общаться с кибером, но нужно иметь мозг который ориентируется с такой скоростью и прокручивает такое количество бигдата дата через себя мы так не умеем, не умеем да. мы так не умеем. поэтому э, подключение к системам э, анализа бигдата, дата это как раз выход на другой уровень то есть представьте себе руководителя государства который прокручивает у себя в голове все цифры по макро и микроэкономике своей страны. Ну, например, Владимир Владимирович сидит на, конкретно на каком-нибудь форуме и прямо онлайн шпарит цифрами такими, не, не с суфлера, а из головы. себя, из головы. То есть он подключен к системе. Он подключен к мегамозгу, если хотите. Мегамозги могут быть, ну, сейчас на данный момент есть несколько компаний в мире, которые мегамозги имеют. Они изначально занимались собиранием мегамозгов, это их уставной капитал, если Это хотите. было изначально продумано, продумано или это случайно, это, как Амазон вдруг нет, стал нет, хранилищем нет, информации? Нет, нет, это не Amazon. это другие компании, они будут называть… Uh -huh. uh, То есть они не, не рыночные, Да, да их да? на самом деле три. Да, соответственно, это порталы в цифру. Ага. Вот. И это порталы в новые миры. А, и это не Amazon, <сос�> это не Google, это нет, это не вот эти вот дети. Не попса? Нет, не попса вообще. Это тяжелый софт, если хотите так. Да? То есть, есть легкие софты, а есть тяжелый софт. Так вот, эти ребята изначально, когда еще компьютеры были вот с кругами, там перфолента была 1.0.0.0.1, вот, соответственно, они для себя выбрали стратегии собирать и структурировать софты миллиарды человек часов программирования миллиарды вот ну скажем если сейчас яндекс захочет быть или сбербанк захочет быть такой компанией то им нужно лет ну, так 50 чтобы догнать чтобы тех. догнать тех да соответственно те кто имеют доступ к этим трем компаниям и понимают как бы как с ними работать Санкции, шманкции, там это другое. Да? Но если вы с ними дружите, у вас есть хорошие шансы. Если вы с ними не дружите, то у вас плохие шансы. Можно уточнить, это компании, которые собирали информацию о человечестве? Постоянно... Нет, это софт, так называемый, да когда было программирование вообще, ну, в принципе, программы софты все. То есть все программы, созданные человечеством? Типа того, да, типа того. И они их э, скупали, поглощали. Это было ну, слияние поглощения, причем константное, с 60-х годов. Поэтому то, что мы сейчас имеем, это, этому история, 70 лет этой истории. Да? Соответственно, посмотрим, что будет дальше. Но если с ними дружить и находить какой-то общий язык, а это просто коммерческие дела, то, в принципе, можно рассчитывать на то, что вы получите доступ к цифровым порталам. Не, не мирам, а порталам. Да? Вы, вы переходите в другое измерение, по сути. То есть, получается, искусственный интеллект он живет там? Да. это Искусственный интеллект – это набор программ, которые, скажем так, на данный момент – это анализ Big data. То есть, у вас есть программы, которые анализируют большие большие-большие массивы параметров цифровых. Соответственно, скорость анализа этих массивов связана там, с количеством серверов, там, с мощностью и так далее. Но в конце концов вы получаете результат очень быстро и тот результат, который вы хотите. Вопрос целеполагания всегда стоит. Какой результат вы хотите? И сейчас главный вообще, если хочешь... Сейчас я скажу, как это... Цивилизационный вопрос вообще такой, да? жизне-жизни Даже не знаю слова, как сказать. Цивилизационный вопрос. Это как правильно поставить финальную задачу искусственному интеллекту. Финальный? Финальную задачу, да? То есть вот, вот какую цель, целеполагание или как... Что он должен сделать в конце? В конце. То есть, в конце. куда мы его видим? Да, вот что есть цель. То есть пока мы еще его ведем, да, то есть не как да. в терминаторе. 2". Да, да, да, пока да, пока еще так. Но мы сейчас на этапе программирования этой системы, и она программируется из маленьких частей. То есть это по большому счету тоже нетворк э, умных э, решений. Ну, например, Сбербанк взять, да, сейчас кредиты выдаются роботам. Фабрика, да. Э, роботам. И если вы, например, э, ну, скажем так, мать с четырьмя детьми, разведенка, да, то вряд ли вы получите кредит у Сбербанка по, по простой причине, что nothing personal, just business. Да, то есть, вот это будет, наш звонок, ваш звонок очень важен для нас. Да, да, да. да вот, вот что это будет. И тут получается какая штука, что из таких микропрограммок собирается нетворк, когда программки взаимодополняют друг, друг друга. друга. А потом эти программки начинают совместно принимать решения. И тут получается вот что мы на это вышли, когда программировали систему беспилотников, которые летают стаей. Когда стая беспилотников летит, это называется коллективное бессознательное. Когда стая птиц, вот они же мгновенно да, реагируют. Да, да, они мгновенно реагируют. Беспилотники тоже так же. И теперь ситуация какая? Представьте себе, что один беспилотник, вот какой-нибудь вот такой, да, он имеет, например, там мегабайт памяти. Но этого мало для того, чтобы принимать решение, куда лететь. Соответственно, когда у вас 100 таких, уже 100, 100 мегабайт, мегабайт памяти, да. это единая система, которая начинает функционировать. Они начинают думать, они начинают ориентироваться, что, их есть, что есть их цель и куда они летят. Соответственно, как только они начинают вот так вот передвигаться друг за дружкой вот таким вот образом, то получается коллективное, бессознательное определение цели. Вот. Это называют, ну, как муравьи, как пчелы, как угу, птицы, угу. это природная рыбы, да, то есть в объеме передвижения... Никто же не может объяснить, какими сигналами они. Да, работают, да, да, да. Это вот как раз очень интересно. И мы начали разрабатывать алгоритмы этих движений. Математические алгоритмы, оказывается, для беспилотников это три математические формулы. Это расстояние от меня до тебя, расстояние от меня до Земли и расстояние от меня до Питера, например. До той то точки, есть какая-то точка... Базовая аэродром. Да, что есть цель. До цели, назовем так. Поэтому расстояние от меня до соседа и 2, 4, 18, да. Все, там три ну, координаты. Например, да, да, да, 6 соседей, например. И э, до земли, и до цели. И когда эти формулы сходятся в единую систему, то это и есть, собственно, алгоритм передвижения стаи. Круто. Что ждет обычного человека? Вот, ну, не знаю, который. Вот, с чего ты начинаешь свою. Знакомство с э, э, искусственным интеллектом. Можно ли как-то его взять и сейчас? Ну, вот, ну. Как себе сказать, знаешь, оказаться в нужном время, нужное время, чтобы... Купить умный холодильник, Свою карьеру там построить, там использовать его в бизнесе, опередить конкурентов, ну наоборот, или сделать что-то хорошее для людей там, ну как-то вот, если не про коммерческие цели. Что можно, вот как можно, вот где, вот с чего начать? Но сейчас первая фаза искусственного интеллекта ⁇ это анализ больших данных, собственно говоря. И на уровне этой первой фазы, ну скажем так. Сейчас все хотят быстро стать богатым и знаменитым. Это, это, да. это, это прямо это. хайп такой. да? Что для этого нужно? Для этого нужно какую-то супер идею. Вот недавно, например, мне жена рассказала про супер идею каких-то ребят, которые придумали делать бесплатную базу данных по медицинским анализам. Круто. Почему бесплатно? Почему база, да, медицинская? Да, база. вот представь себе, что медицинские анализы, ты когда вот идешь туда, ты получаешь ли, листочек, да, на котором написано, вот у вас, например, сахара там в крови в крови столько, та-та-та-та-та-та. По сути, это ваше состояние здоровья на, на сегодняшний данный момент. момент да. Да. Да. Следующий день, ты тоже такую бумажку получаешь, но ты получаешь это в бумажном носителе. И у тебя нет вот этого сравнения. Да, но в этом компьютере остались твои Данные. Да, по, по сути, это м, твоя Матрица. Если ты хочешь туда регулярно, да. то по идее. Да. Да. А теперь представь себе, что это все люди. Какая-то база для фармакомпаний. Космос. Космос. Да. И, и вот это все. Да, а то всего... получается, продают вот эти вот ребята из вот этих геморр и всех точно. Остальных. так точно. Получается тогда кто-то случайно стал владельцем Big Data, Яндекс, да. там Гимотест, э, Сбербанк, например. Ну да, ну когда-то нет, изначально же вряд ли Гимотест думал о том, что он будет продавать базу анализов. Но она и не продает пока. Но пока. Вопрос да. же времени и да. доступа. и это там, не Гимотест, и, и, и скорее всего это будет другая система, да. Но, но я просто о том, что если вы хотите делать стартап, стать богатым, знаменитым, то вот примерно. Big Data. Так. Туда вот, надо Да, смотреть. например, это вот такой ход. Следующая история, которая просто сейчас ну, висит на, на, на, на кончике языка да, и вот на, на, на кончике пальцев, это мега-компания по образованию, потому что во всем мире кризис образования колоссальный. Мы не успеваем образовываться с такой скоростью, с которой идет рост цифровых носителей и цифровых источников. Соответственно... Сейчас будет изменяться э, концепция образования э, сильно. Э, к сожалению, в нашей стране, за вот я вернулся в нашу страну в 2007 году, в 2007 году. с этого времени за 12 лет поменялось 6 министров образования. Да? То есть за 12 лет вот, вот у вас есть 2 года на то, чтобы изменить систему образования или поправить ее, или сделать ее лучше, или вернуть все назад. Но ни у одного не хватает времени, потому что меняется команда, а с ней вместе меняется ранее достигнутые договорённости. Это вообще проблема, когда меняется команда, интересы человека ну, У нас меняются. в стране да. много таких мест, где меняется там, Министерство экономического развития, да. Ракетно-космическая корпорация, там, и много других авиационных компаний и так далее. Вот. Я не буду сейчас перечислять, потому что это грустный список. Вот. Но дело в том, что образование сейчас будет коренным, скажем, индикатором, насколько ваша страна останется на свалке истории. Слушай, знаешь, я вот прям в данную секунду подумал о том, что вот есть понятие, ну, как бы обычного образования нашего, да, государственного, там, школы и все остальное, а люди параллельно создают свои системы образований. Можно по-разному относиться к людям, которые там инфобизнесмены или все что угодно, да, но ведь они же являются неким драйвером онлайн-школы, всякие там. Да. И, э, и Да, пусть это кажется кому-то там ну неправильно, но это с другой стороны заполняет тот вакуум, и люди быстро имеют возможность получить ту необходимую информацию. Ключ, ключ в системе B2C: бизнес ту клиент, так называемая значит. Дело в том, что все, что бизнес to client, опирается на личный кошелек. Uh -huh. Если есть личный кошелек, вы попали в счастье, как говорится, вы попали в Wonderland, как говорится, на страну чудес. Если вы B2B, то это, скорее всего, будет такая сложная какая-то система взаимодействия. А если вы B2G, то вас ждут в России бани, Икра красная, и, скажем там какие-то правильные. Извините. Туры или еще что-то. вот Поэтому B2C очень интересная штука, очень сложная штука, потому что вы боретесь за душу кошелька, частного кошелька. Отдельно взятого человека. Особенно, когда это касается детей. Итак, вы боретесь за душу родителя, угу. который должен вам поверить просто на все сто. А если родитель верит вам, все это, это высший уровень, это как к доктору ходите, да? то есть, как говорится, к гинекологу там или еще вот. Да? Поэтому ситуация какая, что э, дитятку родную никто не отдаст злые лапы какого-нибудь мошенника, если он не Астап-бендер. Так вот, э, ситуация какая, что если вы получили душу родителя э, и его кошелек, все это золотое дно. Так вот. Те системы, о которых вы говорите, когда бизнесмены вкладывают в лето, например, школы, или там, например, школа Грефа, или школа э, Примаковская гимназия и так далее, да, это как раз выигрыш душ родителей э, с большими деньгами э, или с большим влиянием, вот, или вообще без, без этого, да, то есть, как вот, например, Примаковская гимназия, как, ну, как ходят слухи, да, это опять же такая, скажем, голубинная почта, что даже деньги не влияют угу. на прием ребенка. То есть только уровень ребенка. Уровень ребенка, да. Если тут, вот, когда искусственный интеллект придет в образование, что произойдет? Он уже есть там, да. То есть, по сути, вы, имея телефон на столе, вы получаете доступ к колоссальному количеству информации. Понятно, что в Википедии вы можете верить или не верить, но энциклопедия там тоже есть. И есть последние данные оттуда, оттуда, оттуда. Единственное мерило, которое, скажем так, вы должны иметь ребенок или вы должны иметь мегафильтр, который понимает, что вас там, трол, тролят, да, mm -hmm. или еще что-то. Вот как раз выстраивание фильтров есть суперкомпетенция которая, будущего. Если вы имеете доступ к общей сети знаний, но вы умеете фильтровать базар, то тогда у вас получается доступ к колоссальному ресурсу, который позволяет вам быть лучше других. Теперь другой вопрос. Зачем вам быть лучше других? И насколько это вам дает ну, как бы шансы? Да? Вы можете инструментами этими пользоваться очень эффективно. Например, Ольга Бузова. Удивительный пример. Угу. При всем, при том, я, ты знаешь, э, можно как угодно к ней относиться, но результаты да. ее колоссально. Есть Сапчак, а есть Буза, да. например, в нашем случае. А есть еще Кардашьян. Чё? Да, то есть, как говорится, вот он, у нее есть, извините, задница. Да? То есть вот на этой заднице построена все, вся империя. Но... А есть только Буза, который трудом, да, вот, колоссальным похотой. Ну да. Вот. Ну, И да. вот примеры. Как нам оттуда вытаскивать для себя смысл из этих вот классных примеров, да? Ведь это же можно. Если Ольга Бузова откроет школу. Да, то в... я думаю, что все. вопрос... Да, это... при, при, всем, при всем моем таком скептическом отношении, да, то есть дама так, с, ну, на мой взгляд, без вкуса, но с видением. Видением. Я бы сказал. Есть, да. Да. Да. Вот. Поэтому, скажем так, я думаю, что если дети или родители, скорее всего, будут ориентироваться вот в этой э, сфере, то у них больше шансов, чем у других родителей. Есть еще очень интересная вещь, называется конкуренция, да, мировая. Дело в том, что мы находимся в мировой среде, мы не только в России живем, мы живем в мире. Россия стала частью мира. Ну, может быть, там где-то есть какие-то санкции, шмакции, но это не, не очень важно, потому что ребенок может выбрать, например, между школы там, номер 56, вот, которая здесь недалеко, или, например, Стэнфорд университет, как говорится. Виртуал-корнер, да да, да, да, да, да. Спокойно там да. учиться. И <coughs> если вы можете выбирать в мировом образовании, да, то у вас есть возможность выбирать в мировом трудоустройстве. Угу. Вы можете работать Уже. Да, на Боинге или, например, в Apple, или, например, играть как Овечкин в Вашингтон там, там я не знаю, как он называется. Открытые двери, открыты двери. Итак, вы что выбираете? Вы выбираете оставаться на районе, например, там в Тагиле, да, или вы выбираете работать там, где вам хочется. Например, на Мальдивских островах с компьютера вы работаете с какой-нибудь мегакомпанией типа Amazon. Выбор за тобой, получается. Да, выбор за тобой. И поэтому дети могут ориентироваться и выбирать для себя ту точку, которую они хотят в этом мире. Если они когда-нибудь там были, хотя бы что-нибудь они знают. Слушай, это классно. Вот мы с тобой вроде начали с искусственного интеллекта, да, и пришли к детям, потому что дети это те будущие пользователи этого искусственного интеллекта, и это на нас нет. сейчас есть как бы как это будет от... их лучший да. друг. и это будет как наша сейчас ответственность, и с другой стороны как бы наша возможность. Вот, например, там, да, я приведу про своего сына. Он, э, пытаешься ему рассказать, а ему все равно тянет Sony PlayStation, погонять там угу. во всем мире они играют В какую-то игну, стрелялку, и для него это гораздо кайфовее, чем сидеть читать книжку там про то, что-нибудь там, как бы что-то научиться. Андрей Курпатов на завтраке Сбербанка в Давосе как раз раскрыл эту тему, как работает э, импульсы мозга. Это как раз вот почитаете, посмотрите. Uh -huh, uh -huh. Зав завтрак Сбербанка в Давосе, 15 минут uh -huh. на Ютубе. Итак, э, у вас есть толстая статья про очень-очень важное открытие да, и задница Кардашьян. Вот две картинки. Все да. понятно. Все да. понятно, куда мы будем смотреть, да. потому что мозгу удобнее, он тратит меньше энергии, э, ему эффективнее. То есть нужно разбираться в устройстве да. головного мозга, чтобы... Да. Быть... этим быть... пользуются медиакомпания. Да, например. чтобы быть успешными в, в бизнесе. Да, идет, э, скажем так, упрощение и примитиви... примитив... Примитив... Примитив... Примитив... примитивизация. Примитивизация, да, я уже запутался. Контента. Когда идет такое явление, то у нас начинается цифровой аутизм. Uh -huh. И как раз вот цифровая гигиена для ребенка, то есть вот вы говорите, в Sony PlayStation идет, ну пусть идет в конце концов, но тогда нужно выбирать не стрелялки, а Ar нужно выбирать Arcade, edutainment. Edutainment, edutainment, yeah. edutainment. То есть это education плюс entertainment. Uh -huh. То есть Sony PlayStation есть entertainment, а какой там edutainment будет, не танчики. Это явно, да. Вот, но это, наверное, что-то построить, например, там, или Ну, если хотите, монополия, да, то есть игра монополия только в цифре. Вот, то есть это цифровые форматы для смешариков, например, или там обучение, как разжечь костер, или еще что-то. Какие-то практические навыки, которые он мог бы потом попробовать в, в, а, в аналоговом мире. А, это, мы вчера когда разговаривали, мне очень запомнилась фраза, когда так, что можно все смоделировать в 3D. Да. Но чтобы принять решение, людям хочется все-таки потрогать. Да. Вот, как мы сможем перейти от вот этого желания тактильности, визуальности, к тому вот этому полному погружению в реальность? Сейчас это уже происходит, к сожалению, у тебя не было вчера времени зайти ко мне и посмотреть виртуальную реальность. Я сегодня есть... еще буду у тебя да. да, Вот смотри, виртуальная реальность, ты когда туда зайдешь, мы сейчас это только начальные фазы, но они уже настолько реальны, что люди начинают не понимать, как это может быть. Это раз. Второе. Появляются инструменты типа перчаток. Ну, скажем так, вот сейчас физически я касаюсь этого мира в пяти точках. Значит, две точки это мои ноги. ноги на полу стоят, задница, спина. И если я что-то трогаю, шесть точек. Все. Остальное все виртуальное. Ну да, кстати, да. Остальное да. все виртуальное. Так то вот, то, если что, что... я везде в этих точках поставлю какие-то элементы, датчики. датчики, которые будут тебя тепло трогать, или трава, там, как, как будто это. бы, да, трава, или ощущение. Все, да? да улет, и чуть-чуть запаха. Вот у тебя еще запах, но ну, глаза-то уже все, это уже виртуальные вещи. И ветер чуть-чуть. Вот все, что нужно. На самом деле нужно 6 параметров, которые будут тебя приземлять в, в, в аналоговый мир. Мы это пробовали в 2003 году, минуточку, да, то есть как когда это было, почти 20 лет назад, с Тойотой. И мы делали смешанную реальность, когда мы запускали такие, ну, примитивные на тот момент, примитивные такие симуляторы которые позволяли нам, например, не строить интерьер автомобиля. Ну, я интерьерщик, да, я uh -huh, попробовал uh -huh. немножко психануть. Что я сделал? Я одел шлем. В этом шлеме мы с компанией Densus японской сформировали ну, искусственную реальность. Это, кстати, был тот шлем, который один из самых первых Densus. Они да, же создали да, этот да, шлем. Да, это, это мы делали. Поэтому, когда мы это сделали, у нас оказалась очень странная вещь. Мы на автосалоне, на стенде Toyota в Женеве. С этой стороны Fiat всегда, а прямо перед нами Renault всегда. И, соответственно, мы поставили автомобиль. Он назывался MTRC, ну, как японцы любят называть такими аббревиатурами. И э, в этом автомобиле был этот шлем. Поэтому пригласили на стенд э, директора Фольксвагена, на тот это был Фердинанд Пех, который Фольксваген очень сильно вытащил. И его пригласили туда, значит, сам Тойода пошел на стенд Фольксвагена э, и говорит, пойдем, я тебе кое-что покажу. И тут, конечно, ух, так интересно, японцы что-то сейчас покажут. Он приходит, одевает этот шлем. Что мы сделали? Со всех сторон тот же самый Женевский автосалон, но вместо Рено космический корабль стоит. То есть Рено Стенд, в настоящем мире это Рено Стенд, а в, вот в этом шлеме все то же самое, те же девочки, тот же Фиат, та же Toyota, все то же самое. Но вот здесь перед тобой стоит космический корабль, и инопланетяне его чинят. Он надел, он сначала не понял. Причем вы поворачиваетесь, тут у вас, значит, лестница, здесь у вас ФИАТ, здесь у вас космический корабль. И вот это его страшно поразило. Он снял шлем, встал и сказал, мы проиграли. И ушел. Круто. Да, а это значит, что мы сейчас начинаем... Это было 20 лет назад. То есть, мы, то есть 20 лет у нас уже ушло. Да, 20 лет уже ушло на создание этих систем. Если вы сейчас в Японии зайдете в секс-шоп... Вы сильно удивитесь. Это не такой, как у нас здесь аналоговый, это абсолютно виртуальный, виртуальное путешествие с Анджелиной Джоли в пиратов Карибского моря. Да, и вы можете не вернуться оттуда еще. Это есть такой прием в архитектуре. Так вот. Ситуация какая, что сейчас есть уже симуляторы перчатки, симуляторы на голову, с ветром, с, со слезами, со всеми делами, да? То есть симуляторы на все точки, которые вы касаетесь аналогового мира, которые позволяют вам ощущать полностью мир. Сегодня зайдешь ко мне и тебе кое-что покажу. К чему все это приведет? Есть ли риски для нас, для обычных Абсолютно людей, есть, но, скажем, риски есть всегда. Вас КамАЗ может сбить на улице. Это да. Вот. но риск такой, что вы можете не вернуться из воображаемого и желанного вами мира в наш аналоговый мир. Вот, ты знаешь вот это для меня как бы я вот это прямо сказал, мне же, видишь, я же дыхание как бы сперла почему говорю вот сейчас какой шанс у человека да понятно можно заглушить боль алкоголем да но есть какой-то шанс что человека можно вытащить там какой-то тренинг психологическая группа там его кто-то на работе поддержит и а все остальное но когда у него появится возможность удаленной работы, где у него не будет трудового коллектива, где он уехал от родителей, живет там в каком-то там, может быть, не знаю, хостеле каком то достаточно качественном по новым вещам, и он заныривает в этот шлем, где у него, вот он снимает, у него нет ни машины, ни квартиры, там, ни девушки, а я так понимаю, все эти штуки, они позволят получать полную имитацию любых отношений. То тогда вопрос, зачем будет нужна наша реальность? Не нужна. Так вот это как раз и э, сейчас появилось в Японии, я про Японию постоянно говорю, потому что они достаточно, я бы сказал, наиболее продвинутые вот в этих всех странных ситуациях. все это связано с перенаселением территории. И люди могут побыть сами с собой наедине только в туалете или в виртуальном мире. И так появилось новое поколение, называется хикикомори. Это люди, которые не выходят из дома вообще. Вообще не выходят из дома. Им идет доставка. Ну да, все же сейчас. да прибыль. да, да, да, да. да все. Собственно говоря, они не выходят из дома вообще. Есть уже жилище хикикомори это такие гнезда, где люди живут, там у них вот компьютеры по периметру, да, и они вот в этих шлемах они сидят и вот так вот. Матрица. Мультик, ну, этот, как-то Валли. Да, помнишь, они там лежат. Но это уже, скажем так, это если хочешь, это курорт Хикикомори. А это курорт. А жилье Хикикамори – это такое э, гнездо, э, которое очень похоже на фильм «Матрица», где вот Нео э, лежит на каком-то там очень удобном и массажирующем его мышцами. тренажёре, э, чтобы он не, ну скажем так, не, как космонавт. Вот. Это очень интересно и очень странно, потому что… Если сознание уходит в нетворк таких игр, а его удержать-то нельзя, его найти нельзя, найти нельзя. в сетке. И получается, что у вас лежит ребенок под капельницей, потому что он самостоятельно не может больше питаться. Он уходит вот в этот виртуальный мир. Это страшная штука, непонятно, непонятно, что с этим делать. Это новое явление. Вот, поэтому это риск. С другой стороны мы создаем миры, ну, например, те же танчики белорусские да, то есть, если внимательно присмотреться, там и пыль есть на них, там и бычки лежат там, недокуренные танкистов там и так далее. Настолько крутые, опять же, я тебя приглашаю сегодня посмотреть, что мы это там натворили в своем виртуальном мире. Просто интересно, да, это, ну, скажем, мы шалим пока. но это начальная фаза. Что будет дальше, это будет вообще чума. А что сдерживает? Вот, что сдерживает Автомоги. от того, чтобы новые… А они скоро придут? Да, это нужны просто очень большие мощности. Дело в том, что, вот, например, в моем случае, что меня сдерживает? Компактность компьютера. Мне нужно его перевозить, например, в Сочи, чтобы сделать презентацию для руководителей страны, uh -huh. презентацию, например, там, завода на Ямале, предположим, да, чтобы ты мог походить по заводу посмотреть, какого размера это будет, да, как подойдет танкер там, ну, или там что-то еще. Это все можно сделать. Другое дело, что не нужно вкладывать огромных денег, чтобы его построить аналогово. Да, то есть, вот. Поэтому цифровой такой завод, он дает возможность все вопросы отрегулировать, пров, да, отрегулировать на начальном этапе, на берегу, как говорится. Вот. Если ты едешь, например, в Сочи, там форум какой-то идет, тебе нужен ну, рюкзак, в котором будет лежать компьютер. Зная политику компании «Победа», ты понимаешь, что рюкзак должен быть вот такого размера, да, и не больше. Значит, компьютер, который, вычислительные мощности, которые позволяют тебе построить такой мегазавод, должен быть достаточно компактный. А значит, он адски дорогой, и он э, не очень тяжелый. Или должна быть возможность подключения к таким компьютерам через интернет. Ну, тогда ты должен иметь мегасервер где-нибудь на том же Ямале, ну, да, да, охлаждаемый, да, да, да, да, да, да, и к нему нужно иметь облако. Это я пока не умею. <Мось> вот, но в принципе возможно. Да? <Profess privilege> То есть, если подводить итог, 40 минут пролетели, просто вот как <nisse Lincoln> одна секунда, искусственный интеллект придет. Он, Тут, уже есть. Вот, он уже есть. Есть э, крупнейшие компании, которые все это время готовились к его приходу. Их, они не светятся, это не самые публичные, но к ним можно достучаться. Каждый из нас, так или иначе, э, уже начинает потихоньку взаимодействовать с искусственным интеллектом через какие-то примитивные пока вещи. Там да. Siri, компьютер, там, тот же там, навигатор, когда ты ему что-то говоришь. Там, да? Но это лишь все просто пробы пера. Если... Все это ведет к тому, что так или иначе цифровизация закроет все моменты и человеку эм, нужно будет либо абсолютно точно, чтобы быть успешным, быть в тренде этой цифровизации, работать с бигдатой. Либо попытаться остаться в той состоянии human to human, где вот, пока компьютер не может ну, провести стратегическую сессию, например. Там, да, на, например там, да. Одеяло тянешь. Да? Да, да, да, да. Например. То есть надо выбрать себе, кем ты будешь в ближайшие 20 лет. Это как раз вот к персональной стратегии человека, как ты говоришь. Надо заглянуть через 50 лет, что может быть. Самое интересное, что главной валютой будущего будет эмоциональный капитал. Эмоциональный капитал – это да. производный эмоционального интеллекта? Да, это, это, знаете как, это эмоция, то, что пока является тайной. Софт-скиллы, да, вот эти? С, да, софт-скиллы. Да, это софт-скиллы и возможность общения не только с аналоговым миром, но и с цифровым миром. И вот переходничок между аналоговым коннектор и цифровым… Коннектор такой, да, да? Коннектор такой, вот это будет очень интересное будущее молодежи Супер. Тогда, друзья, вот не зря же ещё в каком-то Давоске форума опубликовал 10 наиболее важных э, ключевых факторов, которые помогут нам в будущем, это все софт-скиллы. Да. И по сути, вот сегодня мы считаем, что харды, они придут, их можно будет как-то качнуть, наверное, да, как в той же матрице, дайте мне срочную инструкцию э, по вертолету. А вот софт э, э, научение, распознавание эмоций, интерпретация, умение общаться, это будет основа будущего, и если ты знаешь и цифровые технологии, с одной стороны, и софт-скиллы. У тебя есть шанс в этом мире быть ценным. Еще лучше иметь чип, который подключает тебя ко всему этому разуму, потому что тогда ты будешь богом. Большое тебе спасибо. Это было очень интересно. Владимир Пирожков. Я как бы сказал, там, вот я хочется мне тебя назвать, знаешь, каким-то там гуру все-таки российского вот российского промышленного дизайна, основателя, может быть, такого транссеттера, который, может быть, я надеюсь, рано или поздно вытащит вот эту всю тему промышленного дизайна, и мы будем радоваться. Я честно говоря, я же с Комсомольской на море. Я, я когда. <с finish> я там прожил 30 лет. Меня мама, я родился а в Сайдскогамане и приехал туда. И когда я сажусь в сухой суперджет, я летаю uh -huh. очень часто. Я люблю свой город, но я знаю, кто там живет. Uh -huh. И вот эти руки, которые собирают, я надеюсь, они были трезвыми, когда его собирали. И все равно, после того, как ты летишь даже в стареньком Боинге, в нем лететь приятнее. Хочется, чтобы в наших вот, в суперджетах, не знаю, в наших машинах, тем, кому они нужны. Вот что-то было наше. Но у вот. нас э, будет космический корабль, который американцы уже называют иномаркой. О, угу. классно. И спасибо тебе за то, что ты двигаешь вот эти штуки. И за то, что когда-то ты сидел и клеил на этот суперджет эти свои наклейки, да, да, да, чтобы да, показать конечно, миру, да. что он был. И все равно это как бы какая-то часть гордости за нашу родину, Абсолютно. за нашу страну. Абсолютно. И спасибо тебе, что ты живешь здесь и работаешь для России. Спасибо. спасибо. Пока.